Вечер добрый дорогие друзья, с вами Муслим Муслимов на канале Медицинский менеджмент в на канале Медицинский Доктор в программе Медицинский менеджмент. И в гостях у меня канавалов Алексей Владимирович. И тема у нас сегодня, Алексей Владимирович, оптимальный подбор оборудования для телемедицины. Здравствуйте. Здравствуйте, я очень рад приветствовать всех участников. И вообще, я. Первый раз в вашей студии, и очень счастлив, что был приглашен, чтобы как-то рассказать, поделиться. И прошел сразу же сделать некую скидку, что я не врач, а я все-таки математик, инженер, и больше, наверное, буду рассказывать о желез... железках. А, хотел бы первый вопрос задать. В чем вы видите тренд здравоохранения? Традиционный наш вопрос. И чем вы лично, ваша компания, в этом тренде участвует? Если участвует. А, я бы сказал так что вот такого тренда именно в здравоохранении, наверное, нету. Есть все-таки тренд общий мировой. А общий мировой тренд такой, что мы становимся ближе. То есть фактически сейчас мне, чтобы достать какую-то книгу из любой библиотеки, нужно просто несколько раз нажать мышкой. С кем-то поговорить и с другой стороны я могу легко. Перевод разных языков, даже онлайн-переводчики позволяют лишить, решить проблему языкового барьера. Поэтому, наверное, вот главная тенденция – это рост такого, э, прост, э, простых коммуникаций между людьми. И, соответственно, это же накладывается на медицину. Фактически мне теперь возможно получить удаленную консультацию врача любой, любой клиники, будь то в России или за рубежом, опять же, независимо от языка. И самое главное, что врачи могут общаться между собой, но и пациенты – могут фактически онлайн получить некие сервисные услуги, консультации по разным вопросам. И если мы говорим про Москву, ну, полчаса, часа я нахожусь в суперкрутой клинике. Как только мы оказываемся в регионе, поездка на 50-100 километров, а в некоторых ситуациях мы завязаны на погоду, на сложные условия транспорта. Нам не очень необходима связь. И в этом смысле тенденция вот этого сближения Врачей между собой, во-первых, это очень важно, и с другой стороны, врачей и пациентов. Мы на рынке телемедицины работаем уже давно, более пяти лет мы именно разрабатываем. А компания «Атонор» — это компания, которая является разработчиком решений для телемедицины. Ну, вообще, мы компания, которая занимается аудио видеорешениями решениями. Ну, мы строим конференц-залы, институционные центры, диспетчерские. Это достаточно большой круг задач. И вот лет пять назад вот, я начал тему телемедицины, начали поступать интересные проекты, запросы и запросы. Так как мы компания еще и разработчиков, то есть мы сами разрабатываем аппаратные и программные средства для коммуникации, для обработки аудио-видеосигналов, то мы, входя в эту тему, входя в тему видеоконференции и тему э, телемедицины, поняли, что есть серьезная проблема. Именно передача данных, не просто я включаю какой-то скайп или включаю видеоконференцию, и разговариваю, с кем-то получаю какие-то консультации, а возникает вопрос, что мне нужно параллельно не только смотреть и разговаривать, но и анализировать очень важные данные. Ну, например, ЭКГ, рентгеновские снимки, УЗИ, то есть э, камера лапароскопии, э, операция, которые онлайн проводится. Задача передать изображение на удаленную точку. Казалось бы, любая видеоконференция это делает. Но с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с очень плохими каналами связи. Поэтому наши решения и вот все наши продукты, которые мы представляем в телемедицине, они построены по принципу разделения каналов. Есть канал, который отвечает за аудио и видеосвязь, чтобы мы просто видели ну, некий образ, да, пускай даже какую-то картинку человека, с которым я разговариваю. Но есть параллельно второй канал, по которому, ну, мы как, знаете, на, на сланге говорим такое слово пиксель в пиксель, то есть вот то, что видит один человек, то и видит на удаленной стороне другой. И это Там... получается видеоформат, то есть два видеоканала? Ну, здесь, конечно же, хотелось бы, чтобы это был полноценный видеоканал. Пока это не получается. К сожалению, каналы связи, особенно в регионах, очень слабые. И мы вынуждены а, разделять изображение, чтобы как-то видео и звук мы передавали. Но данные телеметрии, например, снимки или данные с ЭКГ аппарата. То есть наша задача все зубцы, которые мы видим на ЭКГ, передать Абсолютно точно в реальном времени. Скажите, а в чем проблема передавать картинкой? Очень большие объемы. Ну, представьте себе, что мы ЭКГ передаем по, по обыкновенному модему, по очень маленькому каналу связи. Фактически, просто если бы дозвонились до человека, то ЭКГ мы уже с помощью нашей там, волшебной коробочки можем передать. Скажите, а знакомы ли вы с системами ПАКС, к примеру? Конечно. А вот при этой системе, при неком облачном хранении, так скажем, да, данных, и взаимодействие через ПАК-систему, к примеру, там КТ и МРТ-снимков, не проще ли решается этот вопрос? Это было бы здорово, если бы мы имели везде хорошие каналы связи. С одной стороны, а с другой стороны, <как> у нас есть механизм, когда нам необходимо фактически... Ну, онлайн смотреть, что происходит в операционной или во время консультации. Хорошо, если я могу закинуть большой файл, то ну, он 300-400 мегабайт весит, и это здорово, если у меня есть хороший канал связи, я могу его получить. Ну, в принципе, сейчас основная проблема в, канале, есть... основная проблема в канале. Основная проблема в канале. если говорить о решениях, которые есть у вас сейчас, вот там уникальные решения, может быть какие-то. Я знаю, что у вас есть некий шлем, в котором есть даже встроенные камеры, встроенные УЗИ-аппараты. Присоединяюсь, как я понимаю, да, к этому комплексу. Расскажите о нем, что Знаете, это за Знаете, Как-то мы встретились с Валерием Николаевичем Столером, вот это, наверное, один из ведущих специалистов по телемедицине в России, и он сказал нам, а можете нам сделать вот такую штуку? Он был в теме наших разработок, мы ему показывали разные методики и технологии передачи видео-аудиоданных, и вот он говорит, а сделайте мне шлем, ну, шлем, вот чтобы человек одевал его и мог бегать по разным э, ситуациям, где, например, что-то взорвалось или что-то развалилось или какая-то катастрофа. И вот он защищенный в одежде, э, врач в шлеме, и этот шлем передает все данные и видео, и аудио, и не знаю там снимки может передавать, и ЭКГ может передавать. ну мой был первый такой вот, первая такая реакция, ну в чем проблема этих шлемов, которые, с которыми бегают бойцы, показывают по телевидению очень много, и по фильмам мы тоже знаем, что это все просто легко. как оказалось, непростая и очень интересная задача для нас, как раз, для разработчиков, а, получилась. Мы стали разбираться и поняли, что это не такая тривиальная вещь сделать так, чтобы человек мог полностью автономно находиться в поле снимать медицинские данные, иметь доступ к э, фактически видеоконференции, но находясь фактически вот в, не знаю, в грязи, в ситуации э, пожара или фото в ситуации какой-то катастрофы. И у нас получился шлем, который э, за основу был взят хороший мотоциклятный шлем, куда были вмонтированы две камеры. То есть мы передаем стереоизображение с места событий. У нас есть э, возможности и подключения э, ЭКГ, УЗИ, практически любого аппарата, который мог быть носимый э, вместе с врачом. И самое главное, мы еще передаем туда и обратно канал, для того чтобы... Э, канал передачи э, видеоинформации дополнительный. Э, э, у, мы планируем, что у врача будет некий планшет на руке. И он может смотреть некие рекомендации и советы, которые может та удаленная сторона ему. То есть он полностью комплектован, так скажем. Он, у него есть и диагностическая база, так скажем, которая с ним ходит. И та, та возможность по получению информации обратно уже со стороны коллег, консилиума, собственно, на противоположной стороне, как я понимаю, в профильном медицинском учреждении для связи. Да, То и, есть... да и самое главное, там нет кнопок. То есть вот он оделся, система включилась. И дальше он никуда не нажимает. Он, вот, а, какая была сложность ну, в некоторых других разработках, и мы знаем, разработках европейских производителей и штатов. Проблема в том, что надо что-то настраивать, надо что-то куда-то крутить, куда-то втыкать. И это реально, сложно. это реально сложно. А как это происходит у вас? А, мы работаем полностью в автономном режиме. То есть у нас есть датчика, которая определяет, что шлем одет он включается, идет передача данных, и если по каким-то причинам, ну, не знаю, там, лист, э железо полностью экранируют канал связи, мы записываем эти данные в момент пропадания, когда канал восстанавливается, мы все данные передаем дальше. То есть, фактически мы можем гарантировать передачу данных между удаленным абонентом и врачом, который находится на точке. Вы знаете, я вот э, смотрю на глазами врача на эту ситуацию, и, конечно, здесь идет небольшое разделение, так скажем. Специалисты технического профиля, они очень четко понимают, что можно максимальным образом усовершенствовать продукт, а врачи судят по количеству так называемых пролеченных пациентов или по количеству пациентов, которым эта помощь оказана. Ну, по сути, наверное, это телемедицина, медицина катастроф, так скажем, да? да. То есть в да. случаях, когда экстренная ситуация, действительно, она очень полезна, когда врач может надеть, посмотреть, принять в экстренной ситуации решение и спасти жизнь пациенту. Если мы говорим так, о так называемом мирном времени, то есть о телемедицине обычной, так скажем, повседневной, то есть ли у вас э, решение вот в этом направлении? Да, ну, собственно говоря, и сама разработка этого шлема пошла из идей, которые мы делали для видеоконференции, для телемедицины. Тот же самый, тот же самый принцип мы продолжаем и в наших разработках для видеоконференции, для телемедицины. Мы разделяем аудиоканал. Видеоканал э, такого живого общения и канал передачи тел телеметрических данных. Например, мы работали, и сейчас работаем с МГУ, с проектом передачи тактильных ощущений. Фактически есть готовый прибор, которым, это лапароскоп, э, которым можно изучать ткани внутри человека. И при этом удаленный абонент с помощью такого специального монитора, где ну, он примерно размером ну, где-то 2-3 см, позволяет передавать тактильные ощущения на палец врача, удаленного врача. То есть один что-то делает, а второй смотрит, что за ткани находятся под щупом лапароскопа. Очень хочется сказать, какое это практическое применение имеет? Ну, Очень важный момент во время консультаций. Понять, То есть, по сути, что а же там надо пощупать. Одна бригада оперирует, а вторая бригада удаленно так. так скажем, удаленно может, может, может оценивать. Потому что что такое телемедицина? Что такое? консультация, это сделать так, чтобы максимально Приблизить. удаленный врач был вот прямо рядом, чтобы он смотрел э, глазами того человека, который ведет операцию или делает какой-то осмотр. Если говорить о применении сейчас вот тех технологий, которые у вас есть, как я понимаю, большие корпорации делают такие такого рода заказы для осуществления, сейчас применяются ли вот те модели, на примере уже в конкретных медицинских клиниках? Ну, все-таки я вам говорю о неком будущем, потому что все разработки, которые мы сейчас ведем, это разработки для Росатома, для Роснефти, для Газпрома, и это все-таки, наверное, ну, может быть, в ближайший год-два мы увидим внедрение это в живую. Пока это все некие лабораторные образцы, пока это эксперименты наши в некоторых точках, там, на Ямале или где-то на станциях на атомных, мы пробуем это. Вы поймите, у нас есть тоже сложность, потому что мы, как разработчики, когда нам говорят, сделайте нам все, нам сложно. Нам надо конкретизировать задачу, сделать ее, ну, какую-то понятную, формализовать. Техническое задание. Я да. знаю. А даже. сделать его без того, чтобы пройти некий опыт эксплуатации. Ну, например, когда мы сделали первый шлем и начал, начали его использовать, начали его, с ним работать, то оказалось, что врач не понимает, куда смотрит камера. Ну, потому что шлем одет. Камера смотрит, а что видит, что она передает, он не понимает. И мы сделали целеуказатель. То есть мы поставили лазер, который рисует картинку квадратную, то есть где находится та, та, та область, которую камера передает. И он это видит, он может ее включить и посмотреть, пока, себя проверить, правильно ли он передает. Как говорится, много нюансов всегда в технике. Да. и вот они, казалось бы, простые. нужно это, это просто поставить лазер, ну дополнительный инфракрасный, простой, очень бюджетный, но его без него... Расскажите, пожалуйста. Если говорить о платформе, которая передает данные, то сейчас вот есть ряд уже решений на рынке. Это и облачные системы, это и системы, которые за рубежа к нам приходят, или аналоги их, которые, собственно выбирает некую матрицу решений для врача, где врач уже ориентируется в форме заполнения медицинской документации, где у него есть подсказки какие-то, и он параллельно, конечно, ведет видеоконференц-связь. Используете ли вы какое-то программное решение в виде платформы самостоятельно или не используете в целом? Мы больше как сказать, железячники, да, то есть мы больше разрабатываем аппаратные решения. Поэтому, в принципе, с любой платформы, которая позволяет вести медицинский учет, мы можем интегрироваться. Потому что мы полностью работаем на всех операционных системах: Windows, всех, все версии, Android, MacOS. Все Appleские решения. Скажите, если говорить о конкретике, завязанной непосредственно на работу научно-исследовательских институтов, то есть вот вы говорили о том, что МГУ есть возможность взаимодействия, и, и, как правило, чаще всего или НИИ, или крупные учреждения, такие как Росатом, к примеру, или научная база МГУ, иной раз выдвигают те требования, которые не всегда сопоставимы. Хотел бы для вас... Надо задать вопрос касательно того, какое самое технически сложное требование было, которое удалось реализовать или удается реализовать в процессе. Ну, Одно из вот современных решений, которые мы предлагаем, это передача данных с мобильных, с мобильных медицинских пунктов, то есть фактически со скорой помощи. Что происходит? Транспортируется человек. Что-то произошло, его везут в больницу. Вот это время, пока он едет, Час-полчаса, 15 минут, можно снимать все данные с него, и мы это делаем. И все данные мы в режиме реального времени передаем в приемный покой. Фактически, обладая только лишь ноутбуком, врач приемного покоя может уже понимать, что за больной к нему приходит. Бригада скорой помощи передает данные, полностью сразу могут быть заполнены быть все документы, и сразу, когда скорая приезжает в. Приемный покой сразу же можно делать необходимые действия. Мы это проект реализовали вместе с э, организацией, которая называется ⁇ Медицина катастроф ⁇ У нас было несколько скорых помощи, которые ездили по области, по Московской. И достаточно интересное решение, когда мы фактически анализировали, как и настраивали алгоритмы, как можно... Грамотно и корректно передавать телеметрические данные в, по очень слабым каналам связи. Потому что то, есть интернет, то нет, то есть сотовая связь, то пропадает в процессе движения интернет. Но по сути, можно говорить о том, что самое важное вот в этой концепции помимо железа, так скажем, да, это некие алгоритмы которые реально уже проработаны время, временем. И основная ценность, наверное, вот в человеческом капитале, который вложен в эти алгоритмы, выводы, которые сделаны, собственно, и эти алгоритмы, которые ложатся уже непосредственно на бумагу и на да. технические некие процессы в реализации алгоритмов в дальнейшем. смысле Да, с совершенно верно. Например, анализ ЭКГ с помощью нейронных сетей позволяет нам очень быстро и качественно проводить раннюю диагностику. Для этого не нужно специально подключать врачей, мы фактически можем снимая КГ, мгновенно давать советы, рекомендации, что делать в той или иной ситуации. — Скажите, если говорить о конкретно о компании Атанор, в которой вы работаете с директором по развитию, это, как я понимаю, группа компаний, это да. не одна компания, она занимается только телемедициной или есть перечень задач, которые она выполняет уже успешно? — Ну, Мы вообще компания, которая родилась и много дел сделала проектов в области аудио-видеотехнологий, то есть мы делаем и институционные центры, и конференц-залы, и большие медиакомплексы, и спортивные сооружения. То есть наш спектр, он очень большой, и область видеоконференц-связи, конечно же, для нас всегда была интересна. Поэтому я, ища новые пути развития, и, смотря на современные технологии, я понимаю, что телемедицина – это тот рынок, в котором мы должны быть. И мы там есть. И те разработки, которые мы сейчас Делаем и, наверное, не кажутся, может быть, слишком уж э, современными. На мой взгляд, пройдет год-два, и они будут э, везде, во всех, э, не только лечебных учреждениях, но и дома. Потому что вот наша недавняя разработка, это возможность передавать обыкновенных данных. ЭКГ, пульс, давление, э, разные параметры крови. Это, по сути, мобильный комплекс, который может быть у человека. И он снимает базовые параметры. Передает их, и самое главное, еще может их анализировать, даже без необходимости консультации с врачем, врачом и говорить, что надо делать в ту или иную сторону. То есть он подсказывает некий, некий формат подсказки для врача, да? Ну, он не лечит, конечно же, и он не обладает необходимыми Компетенция. да, компетенциями, все-таки это возможность ранней диагностики. Скажите, а вот вы говорите о железе, по сути, но если говорить о программном обеспечении, то какое программное обеспечение это железо ведет? То есть на базе чего, собственно, существует некая э, интеллектуальная, так скажем, система, которая позволяет врачу делать подсказки? Сейчас трудно говорить о том, что это будет система, стоящая в нашем телефоне или в компьютере. Все-таки мы говорим об облачных технологиях. Потому что мы, те данные, которые нам нужны для анализа, и те нейронные сети, которые мы используем для того, чтобы принять решение, требуют огромных вычислительных мощностей. Но они требуются разово. Поэтому э, тащить их на мобильные устройства, на наши ноутбуки, не представляется возможности. Скажите, если говорить о том направлении, которое вы представляете собственно, в виде телемедицины, какая у вас стоит цель у компании? Если она понятная в плане оснащения медицинских учреждений, взаимодействия, в плане количества установленных комплексов там? Я бы сказал так, что мы находимся в самом начале пути. И опыт, который мы прошли за 5 лет, он говорит о том, что те, те идеи, те разработки, которые у нас есть, они хорошие, качественные. И сейчас этап ну, внедрения, да, и слава богу, что появился закон о телемедицине, мы уже можем совершенно легально, нормально заниматься э, этими э, продуктами и внедрениями. Поэтому, наверное, вопрос э, наших планов, это сделать так, чтобы... Э, Опять же, наши приборы были очень-очень простыми с точки зрения пользователя. Скажите, вот если говорить конкретно о неких алгоритмах взаимодействия с врачами, есть ли у вас какой-то запрос или потребность из серии того, что вот вы сказали, что в некоторых э, медицинских учреждениях по-разному происходит некая конгломерация? Было бы неплохо, если были определенные стандарты или вот некие нормы, по которым... Система работает вне зависимости. Она стоит в Урюпинске, в Москве, в Санкт-Петербурге, вне зависимости от того, это, например, там, кардиологический центр или неврологическая там нейро-реабилитация, к примеру. Ну, то есть. Есть некий остров, на который уже делается наслойка тех уникальных э, направлений, необходимых для принятия решения тому или иному специалисту. То есть вот есть ли такой запрос, так скажем, медицинском медицинском сообществе? Чем два, помочь, как говорится? Есть два таких модных слова и модных технологий сейчас. Это Big Data, то есть анализ больших объемов данных и нейронные сети. Соединение двух этих вещей позволяет нам сделать, по сути, фантастические делать фантастические проекты. Сейчас во многих медицинских учреждениях накоплено огромное количество данных. И хорошо бы это правильно оцифровать, связать с реальными историями болезни, и тогда мы получим огромный-огромный массив данных, с которым можем дальше работать и искать там закономерности. И, наверное, вот если бы удалось э, на современном уровне договориться о том, как это будет оцифровано, каким образом это будет объединено в единую базу данных, по, всем, по всей истории, которая у нас накоплена, это было бы, конечно это было бы чудо. — Скажите, а если говорить о международном опыте, вот я знаю, обеим Ватсон, например, он ну... да, даже неоднократно заходил на российский рынок, и не все, так скажем, этому рады, потому что фактически это некий формат управления даже системой, то есть это такой властный ресурс получить такое количество данных для обработки и для тех выводов, которые можно сделать после них. Мы-то врачи это все прекрасно понимаем. Скажите, вот тот ресурс, который реализовал IBM Watson в других странах. Можем ли мы брать на вооружение? Ну, человек, на в Африке человек, я так считаю. Просто сложность в том, что надо это уметь интегрировать. Не просто мне получить эти данные, а надо еще их внедрить в тот в ту методологию, которая принята у нас. Ну, по сути, если говорить вашими словами, то мы идем к некому формату искусственного интеллекта, по сути. То есть мы берем большой массив данных, анализируем, с помощью вашего прибора выводим некий алгоритм, который подсказывает врачу, каким образом себя вести в той или иной ситуации, при той или иной патологии. И фактически анализируем запрос пациента, который у нас заполняет через анкетные данные. И фактически здесь, может быть, даже не нужен врач. Пока, пока вот на современном, на современном уровне я бы говорил о методах каталогизации. То есть нам надо очень четко определить, в чем и где копать. Вот если бы нам удалось это сделать, дальше лучше человека, лучше хорошего врача никто, ни одна система не сможет это нам сделать. Поэтому идеи что-то заменить, мне кажется, они утопичны. Будем стремиться, конечно, к высотам, но я думаю, что при объединении общих усилий и математиков, и врачей, я думаю, что успех нам точно сулит. Спасибо большое вам за эфир, спасибо за информацию, которую вы даете. Успеха в реализации ваших в будущем спасибо огромное очень рад был такому деловому разговору и спасибо за встречу идеи, идеи которые тут рождаются это хорошие идеи. не просто так как да. говорится пообщались спасибо